Ну ничего. Чё это такое? Ничего. А ты ничего не заканчиваешь? Я не заканчиваю! Так. Ладно, меня не смекнулся к вам из хорапоке. ой, ва, да. Эл, что Один-один. Один. Второй один. раунд. <ин�� disciplinedllo4> Когда? Ванна. <coughs> Я <груст> заблагослужий! Два, два, давай! Трюйв Представляет? Трюйв! Трюйд-руйие! Вlais малышей и plan. З 56 illustration Пять! Йо-хо! Моя пульса! Дядя! До конца! Два! Йо-хо! Меня звон везут! Три! я в этой Яго! Яго! Да, Нач. Да, да, да, да, да, да, да. Что? Посмотрите, посмотрели этот фильм. Сегодня не будет этого фильма. Почему? Не знаю. Говорят, чтобы пойти туда в КФС. Хочешь пойти в КФС? Кто пойдет? Софика, Ваня. Нет. Ты не хочешь пойти? Пускай Катя сама идет? Да. Да? Ты не хочешь пойти? Нет. Я думаю, что потом... Ну, За ну, мы потом. Зарами купили думаю. колу. Да. Сейчас, реально. Ммм.